Мы будем первая догадка. Да, бражник в первой же серии решится на то, чтобы воспользоваться талисманом кролика. Еще бы ведь благодаря этому талисману он сможет вернуть Эмили к жизни. При этом даже не нуждаясь в камнях чудес леди Баб и Сукакака. Уже страшно представить, что этот безумный зерк собирается делать со временем, и какие эпизоды решит поменять. Более того, посмотрите на испуганное лицо Натали в момент, когда Габриэль делится с ней своими планами. Кажется, она сама начинает понимать, что Дед окончательно поехал крышей. И, возможно, пятый сезон станет последней каплей терпения. И Натали перестанет быть напарником Габриэля. И встанет на сторону супергероев. А вы как считаете? Но снова все пошло не по плану. Как только монарх заходит в портал времени, его тут же ловят наши супергерои. Леди Баг, Суперкот и Кроликс. Вот и попался мерзкий монарх. И тут сбывается мое второе предсказание, в котором я говорил, что в пятом сезоне нас будут ждать куда больше прямых сражений с Габриэлем и супергероем. Героями, вместо борьбы с аккуматизированными злодеями. Это было логично. Зачем кого-то вообще аккуматизировать, когда ты обладаешь практически всеми талисманами и можешь дать отпор любому супергерою? А вот и самый жуткий кошмар Леди Баг. Монарх размножился. Да, это всего лишь иллюзии, но выглядят страшно. А далее мы видим, как монарх использует талисман пчелы и наносит ядовитый удар по банникс. Краекс! Какой ужас. Следующая сцена. Плак-флав-объединение. В этом тизере очень много неоднозначных сцен, значение которых можно будет понять, только посмотрев эпизод целиком. Что ж, идем дальше. Ну и теперь наши супергерои судорожно бегают за монархом, в надежде, что они смогут остановить его безумство. Но он очень упрямый, и без боя им точно не сдастся. Так, а теперь мы видим, для чего Габриэль воспользовался талисманом кролика. Он хочет узнать личности Леди Бак и Суперкота. И у него это практически получилось. Стоп-кадр. Он буквально в секунде от того, чтобы узнать, кто скрывается под масками. Но в этот же момент на него из портала набросилась Леди Баг и Суперкод, и не дали ему это сделать. И финальная сцена тизера. Натали вручает Габриэлю флешку, на которой записан способ, благодаря которому можно починить Камень Павлина. Ведь, как мы помним, Эмили впала в кому именно из-за того, что она очень часто использовала поврежденный талисман. Как же все просто. О, боже, просто посмотрите на этот кадр. Эмили и Габриэль в молодости. Как же это мило. И в ту же секунду мы видим грустное лицо монарха, который так долго ждал момента, когда он сможет вернуть свою жену к жизни. Неужели у него это наконец-то получится? Пришло время переписать историю. Именно после этих слов Габриэля заканчивается новый тизер. Господи, какая же интрига. Как мне дождаться выхода новой серии? Я хочу посмотреть ее прямо сейчас. Если бы у меня был камень кролика, я бы забрался домой к Томасу Аструку для того, чтобы стащить флешку, на которой хранятся все будущие сезоны Леди Баг. В любом случае, выход серии не за горами. Так что ждать осталось совсем чуть Чуть. Мне даже интересно, что будет дальше. Также в конце тизера Натали сказала фразу «Сделайте правильный выбор». Что это значит? Какой еще выбор? Разве у Габриэля есть другой вариант использовать талисман кролика? А что, если он отдаст эту флешку не Эмили, а Натали из прошлого? Мне почему-то не верится в то, что он сможет спасти свою жену. А вот Натали вполне. Да, последняя фраза оставляет нам огромное количество вопросов. Ну а на этом сегодня все. Как вы думаете, сможет ли Габриэль спасти Эмили? И что еще за правильный выбор, о котором сказала Наталья в последней сцене. Обязательно пишите свои мысли в комментариях. Сделайте право,